Всем привет, с вами Тесрок, и сегодня перед началом видео я хотел бы с вами поздороваться. Надеюсь, данное видео вызовет у вас улыбку или просто улучшит настроение. Помните, что данная видеозапись экспериментальная, и посмотрим, понравится она вам или нет. Ну а всем приятного просмотра. Да! Шмаляй, шмаляй! А это оба Убил его Достал. со снайперки! Да. Блин, я беремен! Тут сзади! Меня Sorry. Sorry. Да нет, Sorry. тут никто из нас не виноват. Это просто крыса, вот реально. Это крыса, которая за ногу нас вкусила. На 300. Быстро пробеги, подхильный. Пробеги просто, прораж. Я ему урона Бежим сразу. Перезарядка. Осторожно, я лечу. Давай спрыгну с крыши. 2000 насчет три. Че, выбегаем? <соцентричный> <соцентричный> давай быстрее. Два, три Иди, Пользую аптечку. Ты, Длин, ты где? Берегись, граната. Гранат покинул. Убил. Один остался Артем. Китя остался. У меня мало какой-то не Топ одинок. Ты у меня плаваешь? Данил, Данил. Граната! Убью противника! А, надо бронь, и шлем третий скинуть. Умери как воин, Артём. Давай, умрём вместе. Артём. Артём, я ещё. ё -мо! Ну, найс, ещё. Вот этот вот на лифте сидеть, это, конечно, по-красивому, но очень круто. Че по-хилкам? А, две монети. Тебе этого не хватает, возьми третью. О, oh, найс. Nice. Надо говорить не о oh, nice, а.. nice. Nice. <свеч> <свеч> <свеч> Раскидали. Nice. Да-да-да. <свеч> <свеч> Граната! А, а, Давай, Так, я его отвлеку до него. Я его отвлеку. Давай, Заряжаю! Нормальный, Артем. Я постараюсь. Не, конечно, если кинул гранату, нам конец. Смотри, я поставлю дауна. Смотри. Вижу его. Я так тебя вижу. Да нет, иди сюда. Да вижу я, Кого ты видишь? Посмотри мне в лицо и скажи. вижу дауна. А его можно забрать или нет? Блин, гадёная игра. Всем привет, с вами Тисрок. И надеюсь, вам понравилась данная видеозапись. И помните, что вы всегда можете подписаться на канал, поставить лайк и поддержать меня. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.